18 апреля. День воинской славы России. 18 апреля 1242 года. Ледовое побоище. На льду Чудского озера русские воины новгородского князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в Ледовом побоище две трети своего войска. И падет чуде без числа, а немец пятьсот, говорит летопись.